Всем привет! Хотел бы поделиться с вами небольшой подборкой полезных ресурсов, то есть онлайн ресурсов, сайтов, которые будут полезны разработчикам. То есть это не последняя часть, то есть можно сказать это первая часть по подборке этих ресурсов, вот, ну, которые на мой взгляд довольно таки интересны и могут помочь вам ну и не только вам, а и мне, потому что я иногда их посещаю. Вот. А, все я не вспомнил, это то, что я сейчас вспомнил, тем поделюсь и покажу. Вот. Поэтому в дальнейшем, я думаю, еще будут а, подборки а, полезных ресурсов, на мой взгляд. Итак, первый. Ну, ссылки на это все я в описании к видео добавлю. Смотрите, вот такое а, такое сборище по а, ресурсам на которых можно задавать вопросы и получать ответы но ну, давайте уклад с ним вот и смотрим стек оверфлоу мы кла кликаем и можем сразу перейти на сайт и здесь краткое описание что это такое q&a uh, question and answer Вот. Ну стек Overflow uh, известен всем дальше Дальше можно по всем темам, можно All выбрать, либо по технологиям, либо там еще что-нибудь. Ну, к примеру, вот здесь по фотографиям есть такой ресурс, вот, и сразу же мы можем увидеть, сколько всего вопросов, сколько всего ответов. Вот, по фотографиям, по гамин девелопмент, вот, по, тут даже есть, а, вот математика, это такое, где-то здесь даже было просто по играм для геймеров, тут задавали всякие вопросы, где-то это было где-то это было но я думаю вы сами сможете это изучить, довольно таки много вот криптография есть там путешествия там изучение японского базы данных, графический дизайн, по физике в общем много всего на самом деле ресурс интересный, вот Unix, Linux есть, блин, где-то было. Математика. Вон, 51 тысяча вопросов. Вопросов. Немало. Биткоины и все такое. Короче, короче, здесь не только программирование, но и другие темы. Ресурс полезный. Дальше, следующий ресурс, очень интересный, это RSDN, как бы это русское сообщество там разработчиков, ресурс довольно таки древний, он старенький, но здесь очень много всего интересного. Здесь есть статьи, мы можем и статьи, он и алгоритмы, базы данных, безопасность, игры, в общем, статей здесь очень много, вот. Тут читать не перечитать. По всем технологиям можно найти. Также есть книги. Также есть форум. А на форуме тоже много-много всего. Вот там общие вопросы, там прикладные направления, языки, библиотеки. Файлы есть. Я так понимаю, там исходный код. Я туда давно не лазил. но, Но-но-но. Ресурс очень интересный. Поэтому тоже советую. Следующий, gamedev.ru, здесь все, что посвящено играм, ресурс тоже довольно-таки древний, соответственно, здесь очень много всего, есть такая штука еще, как качалка, здесь можно понакачивать каких-то исходников, которые не обязательно будут работать, вот, и их здесь тоже много, вот, также есть форум, по форуму вот удобно можно удобная навигация по темам клацаем и переходим страницы фаги термины и т.д. и т.п. это посвящено играм и все что связано с играми то есть логика алгоритмы там искусственный интеллект графика и все такое еще более древний до сих пор этот жив ресурс algalist.ru Здесь набор алгоритмов. То есть он как бы, насколько я понимаю, уже не обновляется давненько. Вот, ну, с 2000 -го года. Но очень классный ресурс. Советую. То есть здесь тоже можно по темам. Здесь ничего лишнего, нету рекламы вообще. Вот его даже можно выкачать с помощью VGET. -а. Я как-нибудь сделаю видео, как выкачивать сайт. Ну, я думаю, ну, это вы можете гуглануть сами. Это несложно. Так, вот игры, генерация лабиринтов, волновой алгоритм, крестики, нолики, структуры данных, сортировки, поиск, графика. И здесь, не знаю по большинству или нет, но здесь есть даже исходные коды. Но они не обязательно могут быть на языке C, я встречал здесь и на Паскале. Вот, ну, в общем случае, это общий вот такой, как бы, алгоритмический, можно сказать, язык. Вот, интересный, советую также. Дальше, дальше, SQL.ru, ресурс тоже древний, и здесь все, что связано с базами данными. Ну и не только, но основной упор это базы данных. И вот если мы кликнем форум, здесь мы по форумам можем выбрать нужную нам базу данных, найти. То есть перед тем, как задавать вопрос, лучше с... поискать. И посмотреть, ну сколько по Microsoft SQL серверу тем. Видите, 138 тысяч, а сообщений миллион двести. Ну немало. Вот, соответственно, по всему, ну и по... Программированию также можно что-то тут понаходить. Вот. Следующий, ну это просто сайт Бьярна Страуструпа. Здесь можно фаги почитать, его публикации, его интервью, его там какие-то объяснения по поводу того или иного, то, что касается языка C++. И все такое. А, вот, дальше, есть интересная такая штука, как вики-учебник, если кто не знал, и здесь можно посмотреть реализацию алгоритмов, что-нибудь еще, то есть, как здесь написано, а совместно пишется образовательная литература, которая распространяется свободно, ну, это реклама, ну, что тут, как сделать труд... штрудель? блин ладно короче вот реализация алгоритма к примеру можем клацнуть и посмотреть алгоритмы графика там и, ну и где-то было больше вот наверное, список алгоритмов да вот все что синеньким знаешь у нас есть это по моему ссылки на википедию давайте сюда клацнем к примеру ага вот Коэна Сазерленда. Алгоритм сечения от отрезка. Вот. То есть, интересный ресурс тоже. Вики, вики, учебник. Идем дальше. Дальше у нас вот такой интересный сайтик. Масс... Ну, математика, фан. Масс фан. Вот здесь по математике можно понаходить какие-то объяснения. Ну, давайте физику там классным вот, я вот это клацал только что. Давайте, вот, скорость, скорость, направление тут. Ну, формулы какие-то, нарисовано все, красивенько вроде бы, объясняется, нет воды, все коротко и ясно. Вот, и все такое. Следующий ресурс, Learn OpenGL. Ну, здесь сборище, все, что касается OpenGL. Ну, по OpenGL еще были ресурсы, но я их не вспомнил, к сожалению. Как вспомню, то, конечно, же, сделаю еще подборку. Так, вот какие-то оффлайн-книги, вот у нас Introduction, что у нас, Getting Start, OpenGL, Hello Tree Angel, вот примеры примеры примеры расписано Ну, довольно таки тоже интересный ресурс и не э, рекламы здесь очень мало или практически ее нет то есть ну и вот еще хе-хе когда-то были большим много уроков, вот это от хе, хе вот но здесь если порыться навигация как бы здесь не очень как бы удобная но но можно понаходить много всего интересного. Это я клацнул на форум. Есть GameDevNet. Вот такой ресурс. GameDevNet. Давайте. Ну, давайте и его еще посмотрим. То есть у нас был хе, -хе. И давайте этот ресурс я тоже включу. Как, как... как вот так вот вот здесь здесь тоже думаю вы сможете по находить кстати да вот jobs работа точно также есть и в game ру где-то здесь были вакансии можно найти где-то это все здесь было тоже поиск работы можно было поискать предложение и все такое ну в принципе на сегодня все надеюсь какие-то ресурсы вам показались интересными, и вы будете ими пользоваться так же, как и я. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся обязательно, комментируем, и до новых встреч. Всем пока.